Всем привет, меня зовут Анна Шувалова, и сегодня я покажу вам три простых дыхательных техники для быстрого засыпания и хорошего сна. Первая техника называется брамори и переводится как жужжание пчелы. Вы сейчас поймете, почему жужжание пчелы. Выполняется она очень просто. Вот таким вот образом мы закрываем глаза, а пальцами, большими пальцами рук мы закрываем уши. То есть все, глаза закрыты, уши закрыты. Таким вот образом удерживаем. И делаем вдох, и на выдохе мы произносим звук М. Опять делаем вдох. И следующий на выдохе мы произносим внутри себя звук М. Мычим. Когда вы будете таким образом мучать, вы почувствуете внутри себя определенные вибрации. Удерживайте ваше внимание на самом звуке, на мычании, для того, чтобы вы ощущали вибрации именно в горле. Когда вы будете мычать, вы будете ощущать внутри себя вибрации, и особенно сильно вибрацию вы будете ощущать в горле. Сконцентрируйте все свое внимание на этой вибрации. Когда такие вибрации у нас в горле, наша нервная система успокаивается, уравновешивается, и поэтому нам очень легко заснуть. Следующая техника дыхания называется «Дыхание уджая». Как правило, эту технику используют во время практики йоги, но также эту технику дыхания можно использовать перед сном для того, чтобы расслабиться и успокоиться. Это связано опять с тем же самым, что мы задействуем наше горло, и благодаря тому, что здесь образуются определенные вибрации, наша система опять же успокаивается, и нам легко заснуть. Техника очень, техника очень простая, выполняется она следующим образом. Мы поджимаем слегка голосовую щель и мы слышим свое дыхание, мы слышим такие шипящие звуки в горле. Представьте, как будто бы на вдохе вы хотите произнести звук О, а на выдохе звук А, но при этом не открывая рта, как будто вы делаете это шепотом. Вам будет гораздо проще таким образом поджать голосовую щель и услышать вот эти вот шипящие звуки. Это дыхание очень хорошо успокаивает, неспроста его называют дыхание победителя, потому что это дыхание прекрасно уравновешивает нервную систему. Его не обязательно выполнять во время йоги или перед сном, вы можете сделать его в течение дня, если какая-то э, критическая ситуация, нервное напряжение, стрессовое состояние, подышали 10-15 минут, и ваше состояние изменится кардинальным образом. Перед сном точно так же мы дышим 5-10-15 минут столько времени, сколько будет для вас комфортно. И следующая дыхательная техника для хорошего засыпания называется асимметричное дыхание. Для этого вы можете лечь, либо сесть с прямой спиной, с опором на стену, для того, чтобы спина сохранялась прямой на протяжении всего дыхательного процесса. Выполняется она довольно просто. Вы делаете вдох на 4 такта. То есть. И точно так же делаете выдох на 4 такта. 4 это довольно условное число, вы можете делать столько, сколько вам комфортно, если можете делать 5, 6, 7, то прекрасно, но меньше 4 делать не стоит. Если вам тяжело дается даже эти 4 раза, то начните с брюшного дыхания. Вы таким образом растренируете свои легкие, и вам будет уже гораздо проще делать 4 вдоха за раз. Брюшное дыхание выполняется следующим образом. Положите одну руку на грудь, вторую на живот, и со вдохом начинаете наполнять живот воздухом, раскрывать диафрагму и затем раскрывать грудную клетку. А с выдохом опускаете грудную клетку, диафрагму и живот. То есть у вас идет постоянное движение в животе. Именно для этого нам здесь нужна рука, для того, чтобы чувствовать, как на вдохе живот выходит вперед, а на выдохе он приближается к позвоночнику, сужается естественным образом. Слегка подтягивайте э, мышцы брюшного пресса. После того, как вы освоите эту технику, еще раз попробуйте асимметричное дыхание э, с минимальным расстоянием 4 такта. Когда вы освоите технику четырехтактного вдоха и четырехтактного выдоха, вы можете усложнить эту пранаяму. Вы можете между вдохами и выдохами делать задержку также на 4 счета. То есть 4 вдоха, задержка и 4 выдоха. Делайте несколько таких циклов: 5, 6, 7, 10 насколько вам будет комфортно это выполнять. Вы сразу же расслабитесь и уйдете в сон. Сон будет крепким и очень спокойным. Всем спокойной ночи!